Ваша компания разработала новый продукт или услугу, у вас стартовала акция для привлечения новых клиентов, нужно акцентировать внимание целевых посетителей на этих событиях. Воспользуйтесь информером хит месяца для решения поставленных задач. Информер хит месяца ⁇ это размещение информации с текстовым объявлением и картинкой на страницах наших проектов. Давайте посмотрим, как будет выглядеть ваш информер на наших сайтах. Информер размещается в центре шапки сайтов. Это уникальное место, которое находится в первом экране и практически всегда попадает в зону видимости посетителей. Объявления могут быть установлены как на всех страницах сайтов, так и в конкретных разделах. В режиме «Онлайн» мы предоставим вам отчет о размещении вашего информера. В отчете вы можете просмотреть количество показов и переходов по вашему объявлению. Это позволит вам контролировать расход бюджета и оперативно проводить необходимые изменения в рекламных объявлениях. Более подробно о сервисе и стоимости размещения Информера вы можете прочитать на сайте простоbank.com в разделе «Услуги», «Реклама на сайтах», «Информер Хит Месяца». У нас также есть для вас приятный бонус. Закажите 50 тысяч показов Информера прямо сейчас и получите в подарок бесплатное размещение пресс-релиза на всех наших сайтах одновременно. Если вы желаете заказать размещение Информера Хит Месяца, свяжитесь с нами по контактам, указанным на экране. С радостью ответим на все ваши вопросы.